Смотри, где я. Можем начинать. Я свою ногу отлично вижу. Вот, в расчет ты меня стрельнул. Я в тебе. Давай-давай, поспорим ты упадёшь. <с срочес> Смотри, просто иди. В смысле? Ты ты будешь... я вешу. Ку-ку. Ты... Ты... Ты... Фиг... Блин, это так прикольно. Ай, фиг... <плышко> <плышко> а, иди, иди yeah. нафиг, иди нафиг! <плышко> <плышко> Вот. Как да? Вот. Я, Фагетт. Я, Фагетт. Да больше. Да, Фагетт. Не уходи, пожалуйста, далеко. Хорошо. Нет. Заберез. У кого там убил А чем мне... то Я! подожди, не куда не уходи, не уходи, пожалуйста, не уходи. Не уходи! Я короче комнату и написал стрим на канале Деда Деда. Блин, я что тебя прикрываю сразу народ закрил закрил а? потому что я опять Я я бы прыгал где-то. У меня капец как жарко вообще. Я А вот вчера был я вообще Магма-мажей! Ты его?